Павел Николаевич, объясните, что не так со снегом? У некоторых наших подписчиков возник вопрос, что за битва там, кто уберет снег, кто вперед уберет его. Ну, захотели что-то сделать, например, директором БУК Жуков, отставной наш полковник, груд для людей. Ну, что плохого в этом? Даже вот подключил барабанщика известного. Почему такой вот получился сыр борта? Ну, с самого начала нужно понять, что а если ты хочешь что-то сделать хорошее, ты должен как минимум делать это на своем земельном участке. А если уж ты хочешь попросить у кого-то земельный участок, а такое тоже бывает, ты должен написать письмо. Ну, так положено. В нормальном обществе. И да, действительно, еще в сентябре прошлого года муниципальная власть была в аренду, эту площадь. Она это платила, по-моему, за день 19 тысяч платили, значит, за то, чтобы так, там провести мероприятие. Тогда они проводили день посел. Здесь то же самое можно было сделать, там есть э, два этих фигуранта из веков и вот этот вот Жуков, которые совершенно спокойно могли взять, написать письмо, обратиться. Но ну, если вы видели, то вообще-то площадь перед совхозом была, перед э, дворцом культуры, она была вся в снегу на протяжении трех месяц. Да. Вопрос почему? Потому что когда-то, когда, когда работал еще Добринкова, а потом на нее то совершил наезд районный руководитель, который сейчас ушел, кстати, с Паски. Ей вину было поставлено, что э, земельный участок перед дворцом культуры они убирали. Там была уборщица, ну или там дворник. А участок не принадлежит э, муниципалитету, не в аренде у центра культуры. И поэтому ее за это наказывали. Ну не ее, а конкретно директора центра культуры. Мы когда предлагали э, пять месяцев подряд районной э, администрации и главе городского округа, что заберите в аренду земельный участок и весь все здание Дворца культуры. Мы же писали о том, что в соответствии с решением КСП, ну актом контрольной счетной палаты, мы пытаемся вам а, дать в аренду земельный участок. Они не захотели. Мало того, они, если помните, всячески срывали договор аренды, а потом теперь обвиняют в том, что совхоз, не хотел. У нас куча писем что Мы писали им, что возьмите здание Дворца культуры в аренду, чтобы городской округ его арендовал, и землю под, рядом с ним, в том числе и вот этот земельный участок. Они не захотели, сейчас там нет электричества, а какой же смысл тогда брать в аренду э, территорию перед э, Дворцом культуры? Они проводили в феврале мероприятия в школе, э, празднули 23 февраля, им никто не мешает проводить эти мероприятия и сейчас. Маслицу можно провести было и там, и в, внутри старого поселка, мы об этом тоже говорили. Но они решили, что они великие комбинаторы, им же главное это скандал, и прислали трактор. Помните, да, мы об этом говорили, mm -hmm. что трактор, если работает, то должен сразу сказать, а куда этот снег нужно вывести, Ни в коем случае нельзя складировать ее на а, месте прохождения коммуникации, будущей коммуникации, а там будет ремонт в ближайшее время. Поэтому они думают, что если они варварским методом, партизанским пришлют какой-то частный экскаватор, потому что никто из районных служб туда не поехал, они точно знают, что это нельзя делать. Изгребут снег, например, на зеленые насаждения или под линии электропередач, которые там есть, там вот эти вот, висит освещение, ну, они, ну, они просто запихнули снег туда. Естественно, мы зная о том, что там пройдут коммуникации и проходят коммуникации, мы не можем себе этого позволить, значит, вернули все обратно. Ну, у них же, они же великие бойцы, один из ФСБ, а другой угу. из ГРУ, третий вообще неизвестно откуда. Да, он с ансамбля, правда. Барабанщики, да, да. Ну, такие. Такие немножко бестолковые, но очень уверенные в себе. Да, да, это точно. Ну, и, значит, они решили вот это вот все устроить. Хотя не понимают, что они действуют не по закону, никаких официальных разрешений, документов у них нет. Ну, представьте себе, если бы на ваш земельный участок ваш какой-то бывший арендатор или сосед вдруг решил устроить праздник. Пригнал бы экскаватор на ваш дачный земельный участок, очистил бы поле, а потом сказал, я тут гулять буду. Вот друзей пригласил. Значит. Кстати, меня поразил В вашем же, по-моему, репортаже был там один сумасшедший паренек, бегает, который дрался с столбом и кричит, я Рота -Агро, значит, я главный акционер, подождите. Вот он с таким же успехом может прийти, например, в магазин совхоза Ленина, набрать сыра или там еще чего-нибудь, то, что производится. Сказал, я главный акционер, я платить не буду. Я Какая разница, кто ты? Ты должен да. соответствовать законодательству Российской Федерации. Хочешь чего-то взять? Ну, заплати. Хочешь э, участвовать там в каком-то мероприятии на э, земельном участке, принадлежащем совхозу? Ну, заплати, не вопрос никакой. Но главное же другое. Ты скажи, а ты собираешься этот снег, который ты сгреб, раз, вывести? Потому что есть законодательство Российской Федерации и Московской области. Закон о благоустройстве, чистоте и порядке. Там написано, в какие сроки и как нужно вывозить снег. А они же что сделали? Нагребли, а вывозить никто не собирался. Потому что это работа, это сопряжено с тем, что у нас а, есть а, специальное постановление, где складируется снег, каким образом он утилизируется. Они и не собирались этого делать. И мы сейчас видим, что уже прошло два дня или три уже дня, да. А мусор, который они бросили да, при мусорке. Вот а значит, вот это вот, они там чучело сожгли и бросили остатки прям в снегу. Они говорят, все, и ушли. С чувством исполненного долга. Они кого-то там победили. Но кроме здравого смысла, они ничего не победили. Вот. Ну, мы вынуждены сейчас обращаться как к руководству, писать, что, ребята, так же не делается. Если хотите, а у вас уже был опыт аренды этого земельного участка. Вы должны его оставить в чистоте и порядке потом Надо сделать что-то такое, да потом зачем вы все это делаете? Совершенно спокойно можно проводить масленницу либо на муниципальных землях, либо на землях принадлежащих ЗАО, но в этом случае заключите договоры аренды. Поэтому мы с ними, ну знаешь, как с любыми глупыми людьми приходится мучиться. Ну сначала ты им объясняешь, потом ты пишешь письма во власти, чтобы их резонили Но вот эта компания вот этот извеков как он рассказывал, бывший сотрудник ФСБ, наверное, по отрицательным мотивам, мотивам уволены оттуда. Этот вот, недослуживший полковник ГРУ, наверное, тоже его уволили, потому что, видно, все ждали, когда же он до пенсионного возраста доживет. И вот этот паренек, который там носится, пытается кого-то обидеть, а его на самом деле природа обидела, он, это же видно. Он кричит, я главный акционер <смех> или представитель главного акционера. А что это такое, Павел Николаевич? Ну, неужели акционерное общество, насколько я понимаю, управляется через выбранного директора? И вы таким являетесь? В этом-то и смысл. Что люди, которые там бегают и что-то кричат, они как чайки. Много кричат, много гадят, но толку от них никакого. Он они, к сожалению, не понимают законодательства. Ну, если они сильно такие акционеры, ну, пускай придут и скажем так, напишут какое-то письмо. Если оно будет соответствовать закону, то исполнительный орган, директор, им ответит. Вот. Пока они ни одного письма не написали, ничего не сделали, они прекрасно, ну там, по крайней мере, верхушка, судя по всему понимает, что у них никаких прав, кроме прихода на общее собрание и голосования по вопросам, включенному повестку дня общего собрания, ничего больше нет. Поэтому они и действуют такими бездарными, глупыми методами. Другое дело, что обидно, что у них на службе, а я видел это видео... У них полиция на службе, значит, они дают команду полиции. Да, и это вообще. связано именно с тем, что за спиной райдеров стоят очень сильные властные структуры, ну, как минимум областные. И поддерживаются они, потому что, ну, давайте так, вот этот ушедший глава Спаски. ну что он сделал за последний год, когда он был командиром здесь, он переназначил директора школы и назначил жену райдера. Значит, ну, что там творится в школе, вы уже видите. Он назначил вместо Добренкова этого Извекова, которого он ни разу в жизни не видел, но ему, как сказали, порекомендовал его Саблин. И, по словам того же Жукова, он назначил Жукова руководителем Центра культуры, где Жуков мне сам рассказывал о том, что его кандидатуру предложил Саблин, и за один день он согласился стать директором Центра культуры. Какое отношение... Полковник э, имеет к центру культуры, ну, кроме того, что он когда-то играл на баяне, видно в, на деревенских этих сходках, вот, э, ну, непонятно. Но это все сделано только для того, чтобы дестабилизировать обстановку совхоза Ленина. Но в принципе им это удалось. Они так настойчиво пытаются через вот эту Зазазу, через Ротуагро, через боевое братство, через Единую Россию. Через вот этих вот невменяемых депутатов, которые тут носятся, они пытаются как-то это изменить. Но вы же видели, как прошла масленица. Ну, наша масленица прошла. В сохозе прошла прекрасно. И в школе 548 и в, в этом как в, на, прудах. на прудах. Да, ну понятно, что люди на них внимания не обращают. Ну есть же деревенские сумасшедшие, ну носятся они там. Другое дело, что меня в вашем Репортажи сильно огорчило вот это вот последние несколько кадров, когда видно, что работники центра культуры стоят на пороге дворца, который они захватили, курят, пьют спиртные напитки и не скрываются. И эти люди ну, похоже, работают спиртные, с детьми. Да, конечно. Вот эти люди, это что? Вот, несут доброе, красивое, вечное к детям? На месте родителей бы я просто постерегся бы туда водить детей потому что вы этот невменяемый барабанщик который там нападал на вас да, и этот вот э, варлеев этот который там видно элита рота агро судя по всему этот вот э, извините меня э, директор с позволения сказать, который там, ну, я понимаю, чем может командовать. Я думаю, что ему никто и, и звоном бы не дал командовать. Но ну, и, войска им вот. Наверное, да. Поэтому я, вообще-то, должен сказать, благодарность выразить своим трактористам, трактористам совхоза Ленина, которые не поддались на провокации. Ничего, ни на одну провокацию не поддались. Ну, поставили тактора, ушли, и все равно сделали ту работу, которую должны были сделать. Потому что вывести на сегодняшний день этот снег было уже нельзя. Он весь перемешан, испачкан, он сейчас восстает. потом, когда мы с этими захватчиками разберемся, мы этот, тем более, что в ближайшее время все увидят с 1 апреля, ну, со второго квартала, мы еще не знаем точно, когда, потому что мы сейчас оплатили трубы, но они пока еще не пришли, они готовятся, изолируются. Там придется положить две теплотрассы для того, чтобы дать горячую воду. У нас дорезкультура никогда не... Не был обеспечен ГВС, так называемый, горячим водоснабжением. А вот. Ну и надо подвести теплоноситель другого типа, потому что для того, чтобы сделать кондиционирование, отопление через воздух, необходимы совершенно другие параметры теплоносителя. Поэтому в ближайшее время мы вынуждены будем раскопать там много чего, ну, конечно, стройплощадку огородим в соответствии с нормативами. Ну и будем работать, а потом войдем. Будем делать капитальный ремонт. Сейчас уже закупаются стройматериалы. Пока этот вот невменяемый Жуков не дает работникам совхоза и работникам здательного центра войти, освидетельствовать здание. Потому что там фирмы, которые мы заключаем договора на кондиционирование, на установку вентиляции, они пока не могут дать коммерческое предложение, потому что им нужно увидеть, где находится венткамера, камера рассчитать мощность. Вот. Ну, просто они пытаются затянуть этот капитальный ремонт. Ну, все будет в свое время сделано, они сейчас затягивают суды, вот, дают заранее, известно, что они дают неточные данные, потом они сами же опровергают. Вообще, эта э, структура юридическая, которая э, находится на службе у рейдеров, это фирма «Юст», она ведет дела не только против совхоза, но ведет дела еще и против э, мусском, так вот, наших партнеров, и защищает интересы и администрации, как это ни странно. И вот этого вот Жукова. Она, говорит, она чем стала известна? Тем, что они все время фальсифицируют доказательства. И уже судьи в некоторых судах уже начали говорить, что либо мы вас лишаем адвокатского статуса, либо отказывайтесь от этих так, фальсифицированных документов. И поэтому фальсификация документов, конечно, затягивает время, но не освобождает от того, что рано или поздно, ну, давайте так. кто может заставить собственника квартиры, здания или другого объекта заключить договор аренды, тем более на невыгодных условиях, тем более, что когда этот человек или там эта организация сама хочет заниматься. Я уже говорил, что у нас 400 детей занимаются в оздоровительном центре культуры, танцами, ну там всем-всем-всем. А мы не можем войти в здание Дворца культуры. А эти несчастные муниципалы, которые там всегда приписывали себя, теперь выяснилось, что у них там и 30 детей не ходят, они там пытаются как-то ФСБшников привлекать, барабанщиков, танцоров. Ну, честно, это совсем не красит сотрудников этих, вот, ну, наверное, уважаемых организаций. М. Павел Николаевич, а что такое все-таки вот этот главный-то слово приписка? Это вот ну все равно же меньшинство получается акций. Почему он сам себя главным то, называет? то что говорят... вообще тоже может себя главным назвать да, То что говорят люди должно соответствовать законодательству. Есть, конечно, люди, которые говорят, не понимая, что они говорят. Главных акционеров не бывает. Бывают мажоритарные акционеры, и миноритарные. Мажоритарными являются, ну, например, по закону надо, э, надо всех людей, которые, э, ну, то есть всех акционеров разделить на две части. У кого больше определенного количества акций, у кого меньше. А вот с, мы подаем обычно данные аудиторам на, на тех организаций или лиц, у которых больше 20%. Ну да, у, сейчас с путем махинаций различных у Рота Агры появилось какое-то количество акций, больше 40%. Вот. Но контрольный пакет акций, а это известно, что это 50 и более, не обладает РОТАгро. Поэтому она не главная, она мажоритарный акционер. Ну, таким же являюсь и я на сегодняшний день. У меня просто их 20 с чем-то процентов. Вот и все. Главное же другое. неважно у кого, скажем так, большой пакет акций. Главное, кто может избрать руководство, исполнительный орган. Пока они срывают наши собрания и ничего сделать не могут, но... На сегодняшний день, поскольку у них нет 50 и плюс 1 после на акции, они не могут не поменять исполнительный орган. Ну, это не получается. А напрямую управлять они не имеют права. А, никогда. Еще если у вас будут даже контрольные пакеты, Газпрома, вы не сможете сами отдавать газ или давать команды каким-то людям подписывать договора. Или это же понятно, под, что по доверенности кому-то. Типа, да. Если говорят. даже главным акционером какой-нибудь структуры является государство, это не значит, что государство напрямую командует. Ну, оно просто участвует в выборах руководителя. Исполнительного органа значит, и может высказывать свое мнение по отношению к кандидатуре. Но если кандидатура это прошла, оно за него проголосовало, или там, значит, в результате договоренности какую-то кандидатуру они согласовали, то в любом случае управляет не, да, не Мишустин, например, да, Газпромом, а Миллер. А Мишустин, хоть и имеет такой контрольный пакет акций, значит, он не может управлять напрямую Газпромом. Так Можно же... сказать, что это самоуправство в таком случае. Ну, это, давайте так, можно любую глупость, Ну, по идее, да, можно сказать, что это самоуправство. Самоуправство — это, как правило, когда исполнительный орган какой-то, ну там, должностное лицо или еще кто-то, он занимается неправомочными действиями, и вот это самоуправство это как, как раз к Козвекову, ну, или к Жукову, потому что они вроде бы как муниципальные служащие, или лица, занимающие муниципальные должности. А вот, и они, да, они занимались самоуправством, это ясно, потому что у них прав Командовать на чужом земельном участке никаких не было.